Ключ от замка. Дружба с подсознанием. Я покажу, как он открывает замок сопротивления и начну прямо с первого практического совета. Ошибка первая. Кормить подсознание только мечтами. Вы наверняка слышали про калаш мечты. А многие создавали картину желанного будущего из журнальных фото. И возлагали на нее большие надежды, как и я когда-то. Смотрела и справа, и слева и часто, и долго, и, главное, безрезультатно. Если вы столкнулись с подобным, то винить себя не в чем. Качество смотрения на результат не влияет. Правда в том, что эта прекрасная техника пришла с Запада, и без адаптации для русского человека работает с трудом. И причина проста. Нет в нашем богатом языке герундия того самого, Ингового окончания, которое обеспечивает англоговорящим мгновенную ассоциацию с тем, что они видят на картинке. Даже если этого никогда с ними в реальности не происходило. А вот русский ум таким картинкам, мягко сказать, не верит. И работу подсознания не включает. Но не спешите снимать коллажи мечты со стены. Внесите коррективы в западную технику. Адаптируйте ее под себя, как и я когда-то. Совет первый. Дайте подсознанию реальность, и оно сделает реальными ваши мечты. Добавьте реальные фотографии, ваши личные, путешествия, радостные события и перемешайте их с желанным будущим. Так и проскочите мимо русского ума, склонного к скепсису. Бросайте взгляд на коллаж и не успеваете разделять. Приятные фото из прошлого поддерживают реальность будущего. В итоге включаются ресурсы подсознания. А как использовать эту силу, я расскажу через минуту. Ошибка вторая. Смотреть на калаш вместо реального мужчины. Допустим, вы исправили калаш и пребываете в легкой эйфории от того, что скоро мужчина мечты постучит в вашу жизнь. Слышите? Да, в мою жизнь он тоже когда-то постучал. Правда, выглядел не совсем так, как в моем калаше. Вот на этом фото. Мужчина в смокинге. Здесь, в дорогом авто. А мы что видим? Рубашка не из модного бутика, длинные брюки свободного покроя, да еще и босой. Образ явно не совпадает. Отгонять этого и ждать принца – совет второй. Смотрите во все глаза на реального претендента. А значит, убирайте калаш с глаз долой. Больше никаких мечтаний о будущем. Только реальность поступков мужчины в настоящем. Была бы сила в руках и голова на плечах, а уж смокинг на эти плечи надеть – задача выполнимая. Это я знаю по личному опыту. Смотрите глубже, чем внешний вид. Дайте мужчине проявить потенциал души. Вдруг это тот самый? Ошибка 3. Опираться на чужие стандарты, а не на себя. Итак, вы вернулись из грез в реальность и столкнулись с тем, кого намечтали. Как узнать, что он идеален? Заметьте, именно для вас. Книжных героев отодвигаем в сторону. Туда же отправляем сериальные персонажи и гламурные образцы. С чем остаемся? С собой. На себя и смотрим. На свои привычки, желания, образ жизни. Какая вы? Что вас по-настоящему вдохновляет? Как вы хотите проводить время со своим мужчиной? Например, я тоже не в вечернем платье. Могу надеть по случаю, но клубы и фуршеты точно не мой стиль. Я люблю путешествовать по экзотическим странам, жить на природе, гулять босиком по траве. И все это делать с мужчиной в ляных брюках мне будет комфортнее. Смотрю на себя, сравниваю с ним, чувствую и понимаю свой. Совет третий. Ищите своих, а для этого. Загляните в свой внутренний мир. Ведь если вы любительница дачных грядок или прогулках в парке, а он завсегдатый клубных пати, то даже благословение свыше не спасет ваш союз. Вы, конечно, сможете некоторое время блистать на светских тусовках, но быстро заскучает. Ваши сознательные усилия должны совпадать с импульсами подсознания. И тогда в ваших руках оказывается великая сила. Давайте послушаем тех, кто пережил на себе этот опыт. Или Как можно объяснить, как выглядит водопад, когда ты рядом с водопадом стоишь? Это возвращение к своей женской природе, к своей женской сути. Это гармония. Это когда ты вдруг что-то в себе находишь, и это тебя дополняет. Это по-новому, но это то, что э, ощутимо, ну вот, до глубины самых, там, не знаю, мелких клеточек прочувствована, и она остается. Вот. вот и пришло время открывать внутренний замок. Как подружиться с подсознанием? Первое. Говорить на его языке с помощью образа. Второе. Отслеживать глубинные импульсы прежде, чем поднимется большая волна и смоет все, что вы сознательно построили на берегу. Третье. Задавать направление для изменений. Вы можете схватиться за голову. Как я смогу все это сделать, если я не специалист в сфере психологии? И я соглашусь с вами. Иногда нам всем требуется помощь профессионалов. Ведь даже разбираясь с теми, лучше воспользоваться чьей-то услугой. Например, высококлассный хирург не сможет сделать сам себе операцию. А стоматолог залечит, залечит себе зуб. Они обратятся к специалисту. Даже очень хороший психолог не проведет сам себе консультацию. Что говорить об обычных людях, далеких от психологических знаний? Поэтому все, что требуется, я уже сделала за вас и оформила в виде психологических настроек для подсознания. Я создала их по одной для каждой главы моей книги. Вы получаете психологические тексты, метафоры для разговора с подсознанием. Я уже перевела с помощью языкообразов. А это универсальный переводчик, то, что вы собираетесь сделать сознательно. И таким образом вы получаете в союзнике мощную силу. Помните? 93%. У вас в руках тест для самодиагностики. Вы легко тестируете свое состояние с помощью настроек. До и после. Вы сами контролируете процесс исцеления своей души. Вы управляете изменениями для желанного будущего. Настройка сразу предлагает вам возможность для трансформации настоящей ситуации. Причем характер этого изменения вы выбираете сами. Это экологично и безопасно для вашей психики. Ведь эти тексты написаны профессионалам с большим опытом и соответствующей квалификацией. Что в итоге? усилия сознания плюс энергия подсознания. И ваша мечта о взаимной любви воплощается в реальность легко, с удовольствием. Психологические настройки сработают, даже если у вас не развито воображение. Кстати, они же помогут в его развитии. В них задействованы все модальности восприятия, поэтому не имеет значения, какая именно из них у вас ведущая. Настройки не являются гипнозом. Это захватывающие истории, рассказанные по всем правилам сказко-терапии. Конечно, они не являются волшебными таблетками, ведь кроме них вы выполняете задания а настройки дополняют ваши сознательные усилия, энергии, подсознания. Если вы понимаете полезность системного подхода, то будете действовать внешне и меняться внутренне, как это уже делают другие. У меня есть на руках рецепты, а я получила ответы, наверное, на свои вопросы. Просто эти вопросы растворились сами собой, и ответы стали очевидны. Они были всегда на поверхности. Ушло какое-то внутреннее напряжение. Потому что уверенность, уверенность учителя, уверенность, что все получится, потому что и мне помогут, и я постараюсь. Ваша дружба с подсознанием гарантирована благодаря Сиди с настройками и релаксациями. Каждая длится по часу, сопровождается авторской музыкой, написанной специально по тему настройки и мой голос. Каждый диск активизирует ресурсы подсознания. Например, вы глубоко исследуете тему любви, свое отношение к ревности, снимаете ограничения и настраиваетесь на вибрацию взаимности. Вы готовитесь к встрече с человеком, для которого важна искренность, душевная близость и понимание между мужчиной и женщиной. Вы переходите с уровня масок на уровень сердца, обновиться и открыть свое сердце для нового. Благодаря настройкам вы осваиваете навык быть разным, одновременно сохраняя свою суть. В итоге вы получаете ценнейшие практики для каждого раздела книги. Настройки — это универсальные переводчики, учителя и целители. Кстати, секрет метлы скоро будет раскрыт. А с ним я дам вам специальную практику для работы со страхами и сомнениями. Итак, у вас уже есть пошаговое руководство. И вы знаете о ключе, который открывает замок от калитки пространства любви. Самое время активизировать силу подсознания. И в этом вам поможет человек, которого я встретила, когда открыла свой внутренний замок. В тот момент я обрела не только любимого и любящего мужчину, но и партнера по творчеству. Мы делимся тем, что имеем взаимной любовью и пониманием. Я рад приветствовать всех, кто действительно хочет найти свою вторую половину. Меня зовут Сергей Давиденко. И я знаю, как расцветает женщина, когда мужчина создает для нее комфортные условия и строит надежные стены. И поэтому вы можете быть уверены, что все организационные вопросы я помогу решить вам просто, легко и своевременно. Неизмеримую ценность этого комплекта Понимает только женщина, которая хочет любить и быть любимой. У меня выросли крылья, и сейчас мне легко, и хочется летать. Просто праздник, просто праздник для души. Это я вижу других, я вижу себя, я вижу свой путь. Именно для таких женщин в честь юбилея нашей взаимной любви мы дарим эту возможность. Пусть любви в этом мире станет больше. А как же метла? Нужна ли она? Конечно. Ведь любая хозяйка знает, что выметать мусор нужно регулярно. Чистота внутреннего мира важна так же, как внешняя. И начинается она с чистоты мыслей. Обзаведитесь метлой для уборки ментального мусора, чтобы легким взмахом отметать мысли о неудачах и воспоминания о потерях. Каждая женщина сама мастерит свою метлу. Запоминайте способ. Напишите список новых простых каждодневных действий. Их может быть 5-10. Главное, чтобы они были просты в исполнении и необычны для вас. Например, приседать 5 раз подряд. Или есть китайскими палочками. Может быть улыбнуться без причины. Намазать руки кремом. Остановиться и посмотреть на небо и тому подобное. И как только вы замечаете, что вас одоревают негативные мысли или пугает множество сомнений, выбирайте из списка любое подходящее для ситуации действие и делайте. Таким образом выметайте ментальный мусор, укрепляйте свою метлу. Кстати, можешь начать прямо сейчас, сделайте по-новому. Смотрите на калаш мечты, заглядывайте в зеркало своей души и настраивайтесь на удачу. Я желаю вам любить и быть любимой. С вами была Наталья Качанова. До встречи в курсе «Взаимная любовь. Семь шагов к мечте».